как говорится, безупречная безумие и целеустремленность. Да? То есть ты не знаешь, что ты хочешь сделать, но ты просто хочешь, э, не хочешь того, что есть у тебя сейчас. Да? И ты, соответственно, если ты не хочешь того, что у тебя есть сейчас, то ты вот в той точке находишься только благодаря тому, что ты делал что, все то, что ты делал до этого. Чтобы не быть в этой точке, нужно просто делать что-то по-другому. И тогда ты будешь в другой точке. И вот такая логика прослеживался в очень многих моих вещах, когда я понимал, что вот здесь я уже делал это все там, 4 года в студии Высоцкой, это я делал вот так вот, но все, вот тут бум, бум, потолок уперся, надо делать что-то по-другому, чтобы на другую точку встать. И я такой, опа, пойду по вот этой тропе.